Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Власово Мценского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, в каком они состоянии, узнаем, как живут здесь люди. Приятного просмотра! Начала деревни, вижу, дома показались. Пойдем по дорожке, будем смотреть. Вот здесь стоит трансформатор, и от него уже электричество идет по деревне. Вот это, скорее всего, первый домик. Огород весь зарос, но возле дома, сарая кто-то окошел. от машина есть, кто-то сюда проезжал. Первый домик, номер 11. Домик закрыт. Никого не видно. Сюда дорога. Идет окошено. Домик старенький. Чердак тоже на замке. Идем дальше. Здесь домик видно был, фундамент от него один остался, от этого домика. Вот здесь колодец какой-то с водой, возможно, вот доброводный. У этого домика все окошено, наверное, он жилой. Здесь погреб, подвал. Кто-то приезжал, жгли, уже здесь порядок наводили. Цветочки растут. Домик номер восемь тоже закрыт на замке. Но огород сажают, цветочки растут. Следующий домик тоже Ули стоят. Дом закрыт на замке. Домик кирпичный номер 6. Так, машинные следы сюда идут. Тоже никого не видно. Наверное, кто-то приезжал. Крыша сделана. Красивая какая. Еще домик совсем старенький, деревянный. Тоже закрыт. И там, кстати, пасека, ули стоят. Это сарай. Смотрите, как сделан. Из поленьев. И на глине, по-моему, смазанный. Тоже закрыт. подвал был ввалился ульи стоят пасека еще один домик кирпичный тоже все окошено вокруг него но дверь закрыта на замке лавочка но дом номер два Ну, дальше домов нету, электричество дальше не идет возможно они были еще туда дальше дома на той стороне я еще видел домик так вот дорожка идет я думаю это как раз на ту сторону к одному одиночному дому, который там стоит. Сейчас посмотрим. Тут сарайчик уцелел. Стоит. Хворост кто-то заготавливал. Смотрите, друзья. Какой вид тоже. Скорее всего, на той стороне вот там тоже дома были. Вот какой-то ручеек течет. Мостик есть, здесь интересно. Шумит. Да, здесь только в сухую погоду можно проехать. В дождь, в снег здесь не проедешь. Дорога уже видно, подзаросла, кто-то ее кашевал, но следов, чтобы здесь кто-то проезжал на машине недавно, вообще нет. Вон колодец, посмотрим, вода есть там. целый с водой специальное приспособление воду черпать птички поют обожаю запах весны Нет, здесь никто не живет. Вижу, что одно окно разбито, выбито. Вот здесь дом был. Фундамент остался. Да, домик заброшен. А, кстати, там еще один дом. Это не тот, который виден с горы. Это пустой домик. Дверь закрыта на замке. Но туда уже кто-то лазил. Окно выбили. Домик рушится. Вот стена. Смотрите, как уже завалится скоро. Сарайчики. Погреб. К тому дому идет Голуби пугают меня, как всегда. Вот здесь тоже строение какое-то было. Скорее всего дом тоже стоял. Кирпич остался. Это домик номер пять. здесь окошено. Тоже никого нет, дом на замке. Но кто-то приезжает сюда В свои родные края. Яма какая-то вырыта. Для чего? подвал, может быть, делают. Вот, друзья, вот такой вид отсюда. Сегодня тихо, ветра нет. Птички поют. Да, домик. А, номер 15 дом. Краской написано. Цветочки растут. Райчик, гараж, наверное. Такой домишка. Кто-то приезжает, не бросает. Возможно, дальше тоже дома были, но дороги туда нет никакой. Вот такая вот деревня, друзья. Ни одного постоянного жилого дома нет, только приезжают, возможно, на лето люди отдыхать в свои старые родные места. Сейчас посмотрим на эту деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. До новых встреч!